приветствую на канале сквозь тернии к звездам меня зовут ярослав сегодняшний видеоролик будет для тех людей кто в ммм трон захотел сделать закольцовку ну и каждый день делать депозит и каждый день выводить прибыль сегодня хочу вам подсказать какую оптимальную сумму нужно сделать на какую оптимальную сумму депозит чтобы у вас все получилось во первых начнем с того что лимиты лимиты стоят как и в ммм призм это 150 тысяч монет в месяц как я посчитал я посчитал, что каждый день, если мы хотим делать закольцовку, каждый день получать прибыль, то есть смотреть свой доход, и у нас вот нету рефералов, мы на полном пассивном доходе, то какой депозит нам нужно оптимально сделать, чтобы не врезаться в лимит и потом не сидеть ждать там несколько суток, а возможно даже неделю-две, чтобы заново начать выводить свою прибыль. Я посчитал, что эта сумма должна быть 4000 монет. В сутки то есть максимальная ваша инвестиция 4000 монет в сутки вы делаете закольцовку на 30 дней и каждый день выводите прибыль давайте посмотрим что это нам даст мы берем 4000 монет плюсуем к ним 20 процентов это прибыль в ммм трон и получаем 4800 монет каждые сутки мы будем получать прибыль 800 монет потом например мы 4000 реинвестируем обратно 800 монет у нас на кошельке остается так, кстати, давайте посмотрим, какой у нас доход получится в месяц. 800 монет мы умножаем на 30,5. Ну, это потому, что в одном месяце 30 дней, в другом 31, возьмем среднее. И получается 24400 монет в трон в месяц. Можно получать, делая вот такую закольцовку. Если мы возьмем средний курс монеты трон, то получим 732 доллара в месяц. Это тоже достаточно неплохо, если вы участвуете и в МММ трон и там врезались в лимиты, и в МММ MMM Призм, и там врезались в лимиты, то примерно такая же сумма получается, и это полторы тысячи рублей, ну, на полном пассиве. Конечно же, если эти проекты будут работать. Но пока что они работают, этот проект 112 дней, МММ MMM Призм в два раза больше, а это означает то, что, скорее всего, МММ MMM Трон может поработать столько же дней, хотя процент тут больше, но если будет приток новых участников, все будут делать реинвесты они тут обязательные, то вполне возможно. Ну и давайте посмотрим 4800 монет в сутки мы умножаем также на 30 с половиной дней и получаем 146 тысяч 400 монет в месяц конечно чуть-чуть до лимитов не хватает можете сделать там 400 тогда у вас например будет даже наверное больше мы берем 400 плюсуем к этому всему делу плюс 20 процентов и умножаем на 30 с половиной дней и получается ну вот как раз таки 60 монет у нас а, будут лишних которые мы не сможем вывести в чем еще плюс такой закольцовочки в том что если вы например будете делать 3 депозита в месяц по 40 тысяч рублей ну давайте даже возьмем а, по 35 тысяч рублей 3 депозита в месяц а мы к этому числу плюсуем 20% это получается у нас 42 умножаем на 3, ну почти, да, можно там по 45 делать депозиты, ну короче подсчитать так это все, чтобы делать не 30 депозитов в месяц, а 3 всего лишь, в чем плюс вот такой стратегии, которую я показал я вначале, чем ниже вклад, тем для вас выгоднее потому что что получается мы тут обязаны делать реинвесты и как только мы вносим сумму 50 тысяч монет допустим то чтобы забрать свою предыдущую прибыль нам надо сделать реинвест на такую же сумму монет конечно мы можем не вносить вторую часть то есть мы первую часть 25 тысяч монет внесем потому что ордер разбивается на две заявки и выведем свой предыдущий вклад это если вдруг мы захотим выйти с проекта и 25 тысяч Следующая заявка у нас останется висеть Через два дня заблокируют кабинет И получается, что мы похороним 25 тысяч монет 75 выведем Ну не 75, там чуть-чуть меньше Это сколько получается 60 тысяч монет выведем 25 оставим в проекте В любом случае, если вы когда-нибудь Решите выйти из проекта То половину от своего депозита Вы похороните в проект И чем выше у вас депозит тем а, больше вы монет в про... оставите в проекте. То есть можно делать а, 4100 монет инвестицию каждый день или 41 тысячу раз. В 10 дней Но если вы будете делать их редко 41 тысячу То с половиной тысяч вы оставите в проекте Если вы будете делать каждый день Депозиты по 4100 монет То в проекте вы максимум Оставите 2050 монет На тот случай Если вы захотите с него выйти Вот такая вот математика Стратегию конечно выбирать вам Заходить в этот проект или нет Также выбирать вам Я участвую, участвую Буду делать как раз таки вот такое закольцо и буду показывать вам результаты, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых роликов, ну и по традиции 10 первых комментариев по теме видеоролика, в которых в конце будет указан трон кошелек, получит от меня по 10 монет, до скорых встреч!